Дверь была открыта, веют липа сладко. На столе забытых хлестик перчатка. Круг от лампы желтый, шорохом внимаю. От чего ушел ты? Я не понимаю. Радостно и ясно завтра будет утро. Эта жизнь прекрасна. Сердце, будь же мудро. Да совсем устало. Бьешься тише, глуши. Знаешь, я читала, что бессмертны души.